Елена Цыганок свой, из своего офиса. Лен, ну вы-то о романтике знаете все. Я знаю, что вы с мужем изъездили, по-моему, все романтические путешествия, и, соответственно, и путешественников отправляете везде, где были, бывали сами. Что вы сегодня посоветуете? Всем здравствуйте, стараемся так сказать, и э, сегодня хочется посоветовать э, Кипр как раз мужам, мужем, оттуда вернулись только в воскресенье. Вот. И для многих можно показаться, что же делать зимой э, на Кипре. И хочу э, такие скажу, самые свежие новости оттуда рассказать. На сегодняшний день на Кипре 20 градусов. Минимум можно погреться на солнышке, по, э, полежать на лежачках, не уездить в купальнике, но ну, есть желающие покупаться в э, водичке 16 градусов, вот такие есть. И, конечно же, э, Кипр э, в такой не самый высокий сезон, да, все-таки для это не самый высокий сезон, но при этом э, это остров за 340 дней пусту солнца. И, э, и как раз нет такого наплыва большого туриста, очень романтично э, с любимым, с любимым, сидеть на, на берегу моря, вкусных морепродуктов, сыров, выпить, выпить бокал вина, и в исторические места. И это все сейчас можно за очень доступные, доступные э, де, э, скажем так, стоимость. 14 февраля можно на 4 ночи, 5 дней. Апартаменты по Whitecapе э, надо всего за 99 евро на человека Отель 4, с дымком, уже э, на папочке поездкаем, это 56. И здесь уже включены завтраки. Также хочу отметить, что во всей территории включен авиаперелет, трансфер, то есть хочется воспользоваться, проживание, э, ну, и, конечно же, вот питание. Отель 4, с идут без питания. Отель 4, с уже идет с питанием. И так, посетить для тех, кто хочет все-таки больше комфортный утром, это отель 5. Долженность за двоих это 685 евро на 4.7 Также хочу сказать на туристам, что на у нас Вот это не проблема. Обязательно дадут переходничок на на залог. Также такие компактные, в районе 95 километров на 200 по-моему, километров, то есть можно взять всю эту программу, нужно быть, быть мать, как то в движение, нужно немножко привыкнуть, и можно посетить спорты или типа, да, на самом деле, уснувшись в ларнаке, выпив в чуть кофе, можно приехать просто посидеть режно, и, на покушать продуктов в траверне, очень уникно. Да. Дальше высадить лимосол, лимассол, и ехать за завершить вечер, лягти, и на дискотеке война. И вот такой вот тип, значит, ты не сполняешь на И прекрасно отдохнуть романтично и познавательно, на мой взгляд. И вот очень-очень присутствует в день Хорошо. По поводу денег спорить не буду. Для Кипра, по-моему, действительно это более-менее приемлемая стоимость. Но, опять-таки, по-моему, не могу дать всю по стабильности, да? Конечно. Подтверждаешь. Да. Лен, спасибо за опробованный на себе маршрут, который вы советуете ближайшим путешественникам на Кипр. Естественно, с точки зрения романтического путешествия Кипр, как и любой остров с греческим оттенком, должен рассматриваться ну, одну из первых очередей, мне кажется. Может, сразу после Италии, а может быть даже и перед ней. Большое спасибо, хорошего рабочего дня и хорошего настроения.